Привет! Вы попали в третий выпуск моей рубрики, которая даже не имеет конкретного названия. Первый выпуск назывался «Мистические истории из моей жизни», второй уже «Страшные истории», даже там я называл первый выпуск «Страшными историями», хотя это были мистические. Но сейчас я уже конкретно для себя определил, мистические это истории или страшные. Дело в том, что большинство историй для меня не являются страшными. И скорее только мистическими. Ну потому что я просто сам по себе не боюсь там всякой этой мистической ш... это, шняги. Как вы поняли, я решил назвать эту рубрику все-таки мистические истории из моей жизни. Потому что, ну, некоторые истории не имеют там логического объяснения. Ну и пусть даже в этом ролике я уже во всех историях нашел ну, пусть иногда даже притянутая за уши Логическое объяснение Также я этот ролик хотел снять достаточно давно Еще вот в самом начале июня Когда я снимал четвертую часть моих страшных снов Но тогда у меня было в запасе всего лишь две истории И, ну, нашлась еще одна Но я подумал, что не, параша какая-то Вообще не история чисто какая-то, поэтому я оставлю ее как бонус не переживайте. И вот недавно буквально несколько дней назад случилось со мной то, что я действительно могу назвать мистической историей. Первая история произошла со мной конкретно в прошлом году, в августе, 17 по-моему, числа где-то так. Ехал я вон по тем дачам, соответственно, они за кадром находятся. Вы можете себе представить, дорога такая там проходит из плит, некоторые повороты встречаются там. Ну, да зачем вам представлять, я приложу фотографии. Возвращался я уже оттуда к себе, туда, домой, и вдруг вижу... Фигура, костюм, рубашка, нет лица. Все я думаю, ну, встретил слендермена. Я подъехал поближе, посмотрю, это просто столб, на который вот так вот упала тень. И вот в качестве подтверждения я прикладываю фотографию. Может быть вы сразу заметили, что это ну, тупо столб, на который падает тень так. Но у меня много времени уходит на канал, поэтому зрение у меня уже, считайте, посажено Я плохо разыграю, что там такое К тому же я еще тогда не знал, что это столб Я реально вот какие-то очертания увидел Ну и первое, что мне пришло в голову, Слендермен Ну и в общем такая веселенькая история для разогрева Переходим к следующей Следующая история произошла со мной в самом начале мая. Я тоже приехал сюда на отдых. Было относительно тепло. Я катался на велосипеде. Ну и вдруг на соседней даче вижу. Вот Канава там была огромная. Много там воды было. Я ехал. Я ехал. Э, и, считайте, вот, боковым зрением увидел, как что-то нырнула в воду. Я остановился, повернулся. Там уже ничего не было. В это время мой мозг обработал уже полученную картину. И я, и я понял, что увидел. Огромный червь, болотного цвета, размером с хвост крокодила, нырнул под воду. То есть, понимаете, в дачной канаве огромный червь. К тому же, знаете, я недавно видел где-то какое-то видео, где якобы в польской канализации нашли червя примерно такого же цвета, у него был человеческий глаз такой, и я сразу же представил этого червя, Все, Я просто уже понял, что встретил нас самого настоящего мутанта, ну хотя, знаете, спустя уже почти два месяца с того момента, как это произошло, мне кажется, что мне просто показалось. Ну, при этом тогда я даже записал несколько видеороликов. Один ну, снял через неделю. Вот здесь вот я и видел червя. Ну, такого по цвету болотного, сливающегося со всей канавой. Ну, может быть, там недели полторы назад. Вон там мостик березовый такой, из береза. Это вот мой ориентир. Я теперь ориентируюсь по этому мосту, где примерно я его видел. Такой большой. Размером, не знаю, с хвост крокодила какой-нибудь. Вот размером с это, с это бревно. Чуть потолще. Червь как дождевой, только огромный. И второй видеоролик, где якобы я наткнулся на этого червя, кинул в него камень. Но оказалось, что это просто ветка дерева. Ну так вот, в общем сейчас я нахожу этому такое объяснение. Ну что, типа, ну просто там какая-то палка упала. Ну может быть там ветку потоком в этой канаве протолкнула. Да, в принципе, все, что угодно могло произойти. Я не думаю, что прям 100% это огромный гигантский червь. Да, нет. Вряд ли такой будет. Так что переходим к последней истории. Эта история случилась со мной Ну, буквально там пару дней назад Как-то ночью Да, ночью Я засыпал, готовился Ко сну, уже вот свет погасил И слышу Кашляет Моя бабушка Причем Кашляет так Будто бы она умирает <как> Будто бы ее вот так вот душат И будто бы вот так она умирает, задыхаясь. Просто удушающий кашель, будто бы человек вот-вот умрет. Может быть вы там в каких-нибудь фильмах видели, как человек умирает, у него как раз вот такой вот каш. Я слышу, я уже приготовился это, вставать, слышу, там идут шаги на кухню, я уже готовлюсь вставать, слышу, что грубо говоря ничего не слышу ничего не происходит я уже э, решил все-таки не идти не знаю страшно мне было тогда или нет но вроде не очень но мне было страшно за здоровье моей бабушки потому что я слышал что кашель конкретно ее прям ее голос я его вот сравнил там с ее голосом вспомнил как он звучит, ты пришел к выводу, что, скорее всего, это бабушкин кашель. Ну, на утро я встаю, все нормально. Ну, день проходит, как обычно. Я сижу в компе, там что-то делаю. И вдруг снова приходит ночь. Я снова уже готовлюсь ко сну. И слышу. Снова этот удушающий кашель. Но только более интенсивный. Как будто человека уже придушили, и он уже в вагоне так кашляет. Последние попытки заглотнуть воздух. Вот реально, будто бы человек уже почти умер. Я опрокидываю одеяло. Вот так вот. Открываю дверь, считайте, чуть ли ее не вышибаю. Бегу вот так вот. Открываю дверь в комнату бабушки. Говорю, что случилось? Она говорит, да нет ничего Я уже почти уснула Я такой подумал Че? Откуда тогда взялся Этот кашель? Кто кашлял? Можете сразу откинуть версию Что это мне привиделось Я конечно ну, не шизофреник Я в ту же ночь проверил себя На шизофрению Тестами маска Чарли Чаплина И тон Шепарда и я вот в ночь, почти вот все время, что засыпал, укладывал это у себя в голове. Откуда мог взяться этот кашель? Кто мог так кашлять? В итоге я пришел к выводу, что скорее всего это были соседи. Но подумайте, я слышу его конкретно из той комнаты, ну, где спит бабушка. Вот прям представьте. Есть еще несколько таких квартир вокруг. Одна сверху, одна снизу. Еще три такие же сбоку. В них вот есть эти самые такие же комнаты. И где-то там может быть кто-то кашляет. Но я понял, что я конкретно слышу этот кашель из комнаты бабушки. Я также еще немного подумал. И да, это действительно был ее голос. Это действительно. По голосу кашляла она. Но как? Откуда? Сейчас же более логичного об объяснения я не нашел. Ну, может быть, это такое совпадение. Ну, может быть, мне показалось, может быть, у меня что-то там не так с восприятием. Это откуда звук был. Ну, может быть, у кого-то там, у соседей похожий кашель. Да все может быть. Опять же, повторяюсь, как во второй истории. Но понимаете ли, мне до сих пор даже сейчас немножко жутко. Ну как? Ну, прям совсем немножко, но жутко. Это наводит не совсем такие приятные мысли. Ну, пусть даже это кашель не моей бабушки, но все равно, если кто-то так кашляет, то это вряд ли хорошо. Потому что, ну сами представьте, удушающий кашель это ненормально Ну и переходим тогда уж к бонусной той самой истории Которую я хотел изначально включить в этот выпуск Но что-то я подумал, подумал, что это параша И основного места она недостойна Поэтому включил ее, ну как бонусная такая история И она про ядерный взрыв спал у себя на даче уже засыпал считаете и вдруг я слышу надвигается какой-то грохот я не могу понять откуда он но он явно был с улицы это был прям грохот вдали прям это было тихо но я не тупой понимал либо же просто мой мозг как так интерпретировал что это что-то очень громкое но вдали просто и с потоком мыслей мне приходит мысль, что это ядерный взрыв. Привет, друзья. Конечно же ничего не произошло, как вы видите, я жив. Но мне все-таки было немножко таки жутко. Я все-таки уснул. И через несколько дней э, я снова, ну, ночь уже, даже немного утро, рассвет, я просыпаюсь, снова слышу этот грохот. Такой грохот, прям грохот. Ну, прям отчетливый, будто бы что-то вот так вот. Действительно, взрывная волна летит и уносит прям все. Все громыхает там, поворачиваясь всячески под потоком ядерной волны. Я вот так вот это интерпретировал. Мне стало действительно жутко. Вот это та самая история, которая не столько мистическая, сколько жуткая. Когда действительно мне было жутко. Ну, в общем, снова ничего не произошло. И то же самое повторилось еще через несколько ночей. Ну, типа, я не буду вам объяснять, потому что, ну, это, считайте, идентичное все. Ну, может быть, там немного потемнее в другой день было, чем тогда. Чуть пораньше я проснулся, и еще ночь была. И через несколько дней я снова просыпаюсь ночью, уже 5 утра. И представьте, вот, представьте, солнце находится в таком положении, что все, ну... Весь свет отражается от оконной рамы, от самого стекла. И все выглядит так, будто бы за окном нереально ярко. Реально, как будто бы огонь, как будто бы пламя, как будто бы действительно ядерный взрыв. Но на этот раз грохота не было. Ну, я немножко беспокоился. Мне тоже было жутковато. Ну я понял, что бояться нечего и снова уснул. И вы можете сказать: Леванто, да ты самый настоящий параноик. Какой ядерный взрыв? Я да, понимаю, что ты поехал. А я вам скажу, что ядерный взрыв это такая штука, которая приходит достаточно редко, там. Я, реально ядерные бомбы использовались только в период э, Второй мировой войны И когда ядерные бомбы тестировали, но она может прилететь прямо внезапно, без всякого предупреждения И как говорила Сара Коннор в фильме Терминатор 2 Все вам покажется чертовски реальным Вам это тоже покажется реальным, черт возьми и вы даже не поверите, не успеете поверить, что это ядерный взрыв, как вы умрете. Поэтому верить там в то, что будто бы ядерный взрыв это не, не так уж и по сумасшедшему. Просто поймите меня. Ядерный взрыв вполне возможен. Типа, ну не дай бог, конечно, но такое действительно может быть. Но я очень верю в русских дипломатов, что э, все будет у нас хорошо, что ни, никакие ядерные бомбы не понадобятся, и мы будем жить долго и счастливо. Ну а на этом я хочу завершить эту часть. Единственное, что я хочу вас попросить, оценить, вот реально оценить качество этого видео и других частей. Вот просто напишите в комментариях там, как вам. Типа, по мне, прошлые две части были не очень. Ну, потому что я там много запи запинался, э, много тянул слова, не мог связать два слова. И еще потому что истории там действительно были, ну, такие параши. Вот, единственное, в первом э, выпуске, первая история про НЛО, мистических историй. Мы чё-то обсуждаем, я смотрю на небо и говорю, Макс, смотри, хуб падает, он такой, в натуре. Но этот куб упал в лес Она была, да, нормально, но потому что это реально Мистика, я не могу найти там нормального, достойного объяснения К тому же, вот вам маленькая мелочь Я катался там по СНТ Я возвращался и вижу Деревья, такие большие деревья Растут прям четким кубом Вот одна сторона куба, вот другая Прям реально, прям видно, что деревья растут с кубом и выше других, прям выше. Я вот тогда все соотнес у себя в голове, ну, и вы сами понимаете, что была у меня такая мысль, что будто бы деревья выросли на том как раз-таки кубе, который падал в лес из первой истории. Вот, посмотрите, кто не видел. А... Как посмотрите там первую историю из трех, можете дальше не смотреть. Там полная параша. Ну а на этом все. Думаю, что в следующие выпуски рубрики про мистические истории будут, ну, не очень скоро, но потому что, извините, как говорил Снайкс, жизнь это не крипипаста. Тут уж не скажешь, что вот в первой истории Слендермен я к нему подъехал, он вот так вот вылез полез на меня. Не припишешь, что это червь из канавы. Там выпрыгнул на меня и высосал всю мою кровь. Не припишешь то, что когда слышал кашель, я вышел в коридор, и там был какой-то труп. Он тоже кашлял, а потом он напал на меня, убил и расчленил. Вот извините, жизнь это не крипипаст. Вот все, что нам остается делать, это ждать, пока у меня пополнится годный запас мистических историй. Ну или ждать мистические истории от Снайкса. А на этом все. пока.